Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Шкудер, компания Force Life и специально для нашего партнера компания Market сегодня сделаем очередной обзорчик рынка криптовалют и что мы видим сейчас по битку сразу, ребят, 29 тысяч пять подход цены идет сильный очень уровень с истории и вот здесь сейчас будет уже какая-то развязка, либо пробивает ее дальше в рамках локального восходящего тренда, либо может быть консолидация и потом разворот вниз в зону 25 тысяч, возможно даже сложным пробоем, то есть могут пойти там на там, 29 500 даже, вот так плюс-минус, и посмотреть, что будет дальше происходить, ребят. Я пока наблюдаю, но выглядит вроде бы... Позитивно, но есть момент, смотрите, на недельном графике вот уровень 29 и был ложный пробой двумя свечами, обратите внимание. Для э, отмены этого сценария нам нужно закрывать эту неделю выше там ну тридцатки, я думаю, вот сейчас смотрите, вот здесь надо закрывать выше там 30 там 200-30 500, хотя бы выше 30, тогда что-то может быть эту неделю, То есть нас еще там есть четыре дня. И в целом, как бы, есть шанс, что цена э, закроется выше. Но посмотрим. Я пока понаблюдаю. Не сильно не хочу лезть в рынок. Есть в некоторые позиции. Но там посмотрим, что будет дальше. Значит, что у нас по Аде. Ада откатилась после пробоя 42,5. Был классный уровень. Но много прошли. Тоже об этом предупреждал. Что много прошли. Может быть откат в рамках такого локально восходящего тренда. То есть мы увидели откат, подошли как раз 0.38, была неплохая точка. И сейчас откатились, но ну, идет опять наверх, я думаю как раз будет цель где-то 0.42,5-0.43 по аде. Уже немного ушла, разве что смотреть на мелких таймфреймах. BNB, ребята, BNB реально намного сильнее. Смотрите, откат был и сразу очень резкий выкуп с 315 долларов. Выкуп наверх и сейчас уже цена пошла выше 335 закрепляется и теперь цель 353 то есть посмотрим что будет дальше по данному инструменту возможно где-то тут будет закрепление и какая-то точка входа так dot. Dot, dot dot у нас там был уровень 6 долларов смотрите ну там 5 и 6 долларов можно было и из 6 пробовать шорт но учитывая то что много прошли много прошли вниз с 7 до 5 и 7 без откатов обычно такое идет на отскок, То есть сейчас видите отстоялись, идет отскок, я думаю может пройти где-то до 6.5, возможно даже до 6.7, там дальше посмотрим. Пока тут, даже сказать, что локального тренда восходящего как бы нет, тут range, тот же range дальше идет, смотрите. Ну да, нету перелоу, только, единственное, что нету перелоу, а так это все range, никуда оно не двигается. Дальше EOS 1.03, вот здесь 1.03, 1.02, уровень. Тоже с него можно рассматривать какой-то лангец. И цель у нас будет 1.27 по EOS. Эфир. Эфир также не смог закрепиться выше 2000, откатился. Ну и тут уже просто нарисовали какой-то уровень. Там 1830. Тут подвязки как таковой нету. И сейчас опять 2.030. Возможно как раз туда будет стремиться, а оттуда уже нужно будет смотреть. Смотрите, кстати, евро-доллар уже 1.10, даже не видел его. Я, кстати, просто его не торгую. Был ниже 1.1, потом дальше восстановился и сейчас уже 1.1 почти, да? ну, даже не почти, а 1.1 действительно. И как бы не знаю, тут пробили эту зону тоже 1.08, но теперь открывается потенциал до 1.22, ребята, реально, ну, или 1.15. Прикольно, еврик, ну молодец, восстановился, восстановился. Лайткоин, лайткоин у нас халвинг в августе, не смог пробить вот этот уровень здесь у нас, вот он, 102-103, вот этот уровень смог пробить, сейчас опять та же зона и может откатиться, хотя сейчас внутри диапазона стоит, тут уже непонятно, ребят, честно. Тут можно в две стороны торговать, как в лонг, так и шорт и что-то пойдет, или на месте, или туда и туда вынесут. То есть тут такой момент можно привязаться типа к этому вот уровню, вот типа где-то вот здесь, вот что-то там себе посмотреть, что было, но тут не факт, что туда не пойдут. То сейчас, тут я бы пока не лез. Честно скажу. Ну, SP, что как оно вчера закрылось, вчера закрылось с снижением, но пока держит, пока держит, смотрите, SP. И уровень там ну, плюс-минус 4200, надо выходить выше. Сильный уровень с истории, очень сильный. И сейчас вот цена пытается как раз набрать энергию для движения, то есть откатились, но нету дальше провала, смотрите, держит очень хорошо, поэтому может быть и будет прострел. Будет прострел, пойдет, пойдет и биток, это точно. Салана значит не дошла до 20 долларов, классный неплохой уровень 20, надо тоже его отметить, он был, он был с истории. вот он, 20 долларов. И 26,3 вот есть сопротивление и вот у нас два таких уровня диапазона, плюс вот тут тоже можно рассматривать было выше двадцатки но сейчас уже пошел, уже сейчас догонять, вылетать в паровоз не надо. То есть лучше брать либо по своей цене, либо вообще не брать. Я как делаю, либо мне там надо, ну там не 20, а 21 допустим, я себе там беру 21, либо вообще не беру. То есть Потому что все будет зависеть от того, какой стоп и какой потенциал. И нам нужно взять свой потенциал. TRX, ребята, ну дальше вот пилится, просто никуда не идет. Тут были, тут на новостях моменты разные. То есть провалы такие, выносы просто жесть. Но ну, сейчас вот стал уже так нормально. Ну набирается как бы наверх, если так по факту взять. Потому что смотрите, любое падение выкупается. Смотрите, раз падение выкуп полностью, раз падение сразу же выкуп. Падение сразу выкупают, видите? То есть реально тут видно, что есть сила покупателя. Здесь тоже упали и сразу тоже. Вот тут упали обратно выкуп. То есть каждое падение выкупается. Э, уровень 0.065 и 0.07. Вот два уровня, от которых можно также торговать. Люмен, э, ребята, Lumen, Люмен Откатился очень серьезно. 0.09 вот здесь вот. Ну такое, как бы 0.09... Не знаю даже, что тут сказать, если честно. Тут и вот здесь как бы какая-то зона. Лучше уже выше 0.1 брать или где-то уже от 0.08. Тут вот внутри диапазона, конечно, тоже такая светочка. Но учитывая, что у нас локально как бы вроде бы тренд, а ну пока посмотрим недельный график. Ну, неделька это реально в принципе пока что понедельному это нисходящий тренд. Нисходящий, но в рамках уже такого ранжа. Последний год уже, вот это в принципе, можно сказать, это раньше широкий. То есть тут было падение такое сильное, потом остепенились уже, остановились. И вот начинается такая вот тут вот, консолидация себе. Дальше Ripple еще есть у нас. Ripple не смог закрепиться выше 0.55-0.57. Откатился. Сейчас вот уровень поддержки 0.42. 0.42 и дальше уже будем смотреть, что отсюда будет происходить. А ну-ка посмотрим так. Ну тут накопили нормально, ребят. При выходе реально выше вот 0.55-0.57. Я думаю, что там очень легко до доллара может пойти. Очень легко. Ну набрали очень хорошо, смотрите. То есть с мая месяца уже набор, с мая месяца вот это все, это набор, вот сходил, не добрали, обратно опустили, вот еще раз тут насобирали, вот был такой ложняк, как бы мощный, сходила. я, кстати, тут даже брал после этого ложняка, тут тут выходил, и потом опять откатили, очень долго тут стояли, потом опять импульс, видите, он тяжелый, пока ему тяжело пойти, но если он пойдет, ребята, то это будет сильно, если он пойдет, я думаю, там должны увидеть, у меня цель плюс-минус 7-10 долларов. От 7 до 10 долларов буду там где-то выходить, потому что брали мы еще, ребята, в 2018 году, и так далее. Ну, то есть, посидеть 5 лет, что взять 10%, ну, нет смысла. То есть надо взять хотя бы тысячу процентов, полторы тысячи процентов, хотя бы так. Средняя цена плюс-минус, у меня где-то 47 центов. 47 центов средняя цена. То сейчас я там в плюсе сижу. У ну, нолее, можно сказать. И, ну, хотя бы надо взять там x 15 20 хотя бы. И Tezos еще, Tezos, смотрите, была, кстати, ну, такая консолидация, оказалось, что это больше шортовый. Да, был ложняк, смотрите, даже на недельке, вот, ложняк на недельке, опять стали под уровнем, откатились, ну, стояли и красивые и, и на шорт, и тут зеркалка. И стали сейчас под уровнем, но тут есть еще один уровень, вот он, это 0.95. Тут, конечно, сейчас, ребята, в Range, все, что угодно могут тестировать, я пока бы, ну, если в долгосрок, да. То есть это рассматривать можно с небольшой пока покупкой, то есть не на все сразу, потому что цена неплохая. Но для локального это, конечно, ну он тяжелый. Одно движение и все, потом э, сколько там? Полтора месяца стоит на месте. Здесь тоже одно движение, потом опустили, все. Тут вот сходили были вниз, вверх. ну это очень, Он очень длинный, вот тезис очень тяжелый, длинный и долго очень двигается. Сейчас идет такая, уже, можно сказать, что да, уже где-то остановился, идет какой-то набор, но этот набор еще может идти там, еще полгода. Поэтому тут как бы можно подвязаться вот отсюда, посмотреть стоп поставить за вот этот хвост и попробовать высидеть там 1.20. Ну, хотя стоп будет большой, 1.03 и получается 0.96. То есть это 7 центов стоп, ну, типа где-то 7 процентов. 7 центов, нам надо взять 21, ну это будет впритык к этому уровню, ну, невыгодная сделка получается. Поэтому, ребятки, сейчас такое больше в наблюдательной позиции, биток, конечно, смотрится, не спорю, но сейчас надо посмотреть, что будет от уровня 29, вот это вот очень интересно, возможно, даже в моменте он и пройдет его, но вот, чтобы не было потом резкого залива после этого, потому что есть шансы и на такое. Ну хотя если пройдет закрепление, будет на недельке, тогда да. Тогда, думаю, мы можем ожидать спокойно там 36-38, может даже там 40-2000 там, долларов. Но мои цели такие локальные, если брать вот по движению битка, если уже он пойдет и так далее, то я думаю, это будет в районе 36-40 тысяч. Это вот такое более... Возможно, там некоторые пишут 45. Но я пока 45 не знаю, конечно. Но думаю, 38-40 могут легко сходить, если сумею дальше подвигаться по тренду. Пока вот биток, да, тут уже видно, что вот была нисходящий линия тренда, ее пробили и подтвердили. Вот если даже мы так проведем, ребят, это видно сразу. Вот это был пробой этой линии тренда где-то здесь. Да, вот по факту. Если так взять, вот пробой был, ретест, например. И дальше уже тут есть излом, уже по битку есть, излом по битку есть. И плюс мы вышли выше вот этого э, предыдущего исторического хай, там в зоне двадцатки. Мы вышли обратно, то есть стали вначале ниже, был ложный пробой, это очень сильный сигнал. Ее тестировали еще сверху, смотрите, вот, видите, вот ретест этой, этой, э, этого исторического хая, предыдущего, который был в 2017 году, и дальше уже от него пошли. То есть тут можно сказать, действительно, что по битку тренд уже изменился, то есть ну по графику. Возможно, там задавит, все может быть, но пока по графику выглядит так, что тренд изменился, она восходящий пока что. Что будет дальше, но ну, это не значит, что мы сразу можем пойти там на 500 тысяч, то есть может быть он сейчас сходит там на 40 там или 45, или 50 даже может сходить. А потом обратно еще на 25, ну там, например, в течение полугода будет такое снижение, снижение, как вот здесь было. Вот тут было движение, потом где-то на 8 месяцев такая вот снижение локальное, такой консолидация. И потом только уже выход. Вот так как-то, ребята, может быть. Поэтому тут много разных сценариев. Пока не заговоришь, что это там все, мы идем на 100 тысяч долларов без откатов. Может быть такое, но шансы пока на это я не сильно Могут поставить прям там деньги то, что он там пойдет на 100 тысяч без откатов. То есть может быть такое, но это шансы небольшие. Я думаю, что все равно. Сразу этот хай тоже пробит исторически. Я думаю, с первого раза так не получится. Все равно нужно накопить что-то. Чтобы как здесь было накопление для пробоя. Видите, вот здесь вот на, на пробой хая было еще длительное накопление по битку. Когда, чтобы пойти выше двадцатки. Такое, думаю, тоже будет. Вначале даже если он сходит, все равно потом откаты. И будет какое-то накопление там месяца 2-3. И потом только импульс уже с этого накопления. Как-то так. Ребята, если у вас есть желание, можете открывать счет в компании market 577 инструментов, фьючи, крипта, акции, все, что хочешь, есть все в одном терминале. Надежно, удобно, поэтому по ссылке ниже переходите, открывайте счет, получайте бонусы. И с вами увидимся в следующей неделе. С вами был Роман Шкудера, компания ForceLife. И значит, вам хорошая торговая недели, прибыльных сделок. Не забывайте о рисках обязательно. Поэтому увидимся, всем профитов.